как вылечить сухой кашель из горла. Это уже третье видео из серии «Как вылечить кашель». В первом видео я поделился с вами главным секретом, что кашель – это симптом. И если вы поможете вашим врачам определить симптомом, какого заболевания является кашель, и вылечить это заболевание, то, естественно, кашель пройдет. Во втором видео я вам рассказал, как можно облегчить любой кашель в зависимости от уровня его возникновения. На уровне носа, носоглотки, на уровне горла, на уровне нижних дыхательных путей. Ссылки на эти видео будут внизу в описании под этим роликом. Сегодня мы с вами поговорим о том, как вылечить сухой кашель из горла. Это один из самых неприятных видов кашля, потому что вот это вот постоянный кашель и першень, оно может значительно усугублять жизнь любого человека, потому что начинает ему мешать. И иногда такой кашель может быть сильными приступами, вплоть до рвоты. Мне часто пишут в комментариях, что хватит бла-бла-бла, давай быстрее к делу, давай нам конкретное средство. И эти средства и рекомендации я вам предоставлю, но сделаю это в самом конце. Поэтому, если вам срочно нужно волшебное средство, скорее всего, вам нужно на какой-то другой канал. А если кашель действительно вас достал, если вам ничего не помогает, то соблюдайте те рекомендации, которые я вам дам еще до перечисления лекарственных препаратов и других средств, которые будут лечить сухой кашель из горла. Напоминаю вам о том, что кашель это симптом, симптом некого заболевания. И если вы поймете, либо поможете вашему лечащему врачу помочь симптомам какого заболевания является ваш кашель и вылечить эту болезнь, то естественно кашель пройдет и не будет к вам возвращаться. Конечно, может быть сразу применяя те средства, о которых мы поговорим позже, кашель пройдет и тоже не будет возвращаться. Но если это у вас длится длительное время, то, скорее всего, те лекарственные препараты, которые вы будете использовать, они на какое-то время кашель могут вылечить. Но если есть какая-то постоянная проблема, которая этот кашель запускает, то, естественно, он может возвращаться. Я всегда борюсь за здоровье пациента и стремлюсь к тому, чтобы вылечить проблему, а не облегчить ее на время. Сухой кашель из горла связан с раздражением слизистой оболочки вследствие воспалительного процесса. Почему горло может воспаляться? Ну прежде всего из-за очагов воспаления, которые чаще всего бывают в небных миндалинах, в гландах. При этом, кроме того, что беспокоит сухой кашель, горло, как правило, часто болит. Могут быть воспалены лимфоидные гранулы задней стенки глотки. Все это воздействует в целом на слизистую оболочку, реснички, которые перетаскивают слизь, начинают работать медленнее, слизь становится более густой, более вязкой и запускается першение и сухой кашель. Поэтому первое, что нужно сделать, это пойти к врачу-оториноларингологу, от показать ему горло, чтобы врач оценил состояние горла и исключил у вас очаги воспаления со стороны гланд и со стороны лимфоидной ткани горлышка. То есть не увеличены ли лимфоидные гранулы, не воспалены ли боковые валики глотки. Воспалительные процессы лимфоидной ткани, как правило, связаны либо с бактериальным процессом, либо с вирусным, поэтому классически рекомендуется сдавать общий анализ крови, антистрептолизин О, осло, который повышен при наличии патогенного стрептокока, и мазок из горлышка для ПЦР, это вид диагностики к вирусам Эпштейн-Бар, цитомигаловирусу и вирусу герпеса 6 типа, который очень часто при проблемном горле имеет свою активность, если их активность есть, они обнаруживаются в Москве из горлышка для ПЦР и, соответственно, требуют лечения. Если лор-врач будет считать, что процесс бактериальный, он вам даст определенные рекомендации. Если же процесс вирусный и лор-врач не обладает знаниями о комплексном лечении этих вирусных инфекций, то дополнительно можно обратиться к врачу-иммунологу. Скоро мы перейдем непосредственно к лечению, но пока еще поговорим о причинах. Часто бывает аллергическое воспаление слизистой оболочки горла при аллергии на продукты питания или на вдыхаемый воздух. Поэтому, если лор-врач вам говорит, что с горлышком все в порядке, если кашель наблюдается в каких-то определенных обстоятельствах после употребления определенных продуктов, то кроме всего прочего, нужно обследоваться у врача-аллерголога. Нос, пазухи носа и носоглотка тоже могут вызывать сухой кашель. Если в носу есть определенные воспалительные процессы, то это определенным образом начинает влиять на слизистую оболочку нашего горла и может запускать, в том числе, сухой кашель. Поэтому как раз когда вы обратитесь к лор-врачу, лор должен еще посмотреть, естественно, нос, а в идеале исключить проблемы с пазухами носа и с носоглоткой, особенно у детей. Желудок может вызывать сухой кашель, когда идут забросы из желудка в пищевод. От этих забросов слизистая оболочка раздражается и возникает першение и сухой кашель в горле. Поэтому, если у вас есть симптомы, проблем с желудком, изжоги, отрыжки, горечь во рту, кислый привкус во рту, обязательно идем к гастроэнтерологу и исключаем рефлюксную болезнь. Если это ребенок, то ребенку делается УЗИ желудка с водно-сифонной пробой для того, чтобы диагностировать рефлюкс. Взрослому, как правило, проводится гастроскопия, но это исследование сейчас делается очень маленькими эндоскопами и достаточно комфортно переносится. У взрослых часто встречается сухой кашель, особенно у гипертоников, при приеме определенных лекарственных препаратов, при длительном приеме. Поэтому, если вы страдаете какими-то хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, то посмотрите по тем препаратам, которые принимаете, могут ли они вызывать сухой кашель. Часто мы эти препараты выявляем, пробуем, на время отменяем, либо заменяем с кардиологами на другие, и кашель проходит. Кашлевой рефлекс также может просто замыкаться на уровне горла и возникает так называемый психогенный кашель. Но это не значит, что у пациента что-то не в порядке с психикой, просто может замыкаться рефлекс. Особенно часто это наблюдается у детей и подростков. И если сухой кашель ничего не облегчает то мы смотрим за такими детьми и подростками, наблюдаем за ними, когда они чем-то сильно увлечены. И если, например, играя в какую-то интересную компьютерную игру, у них этот кашель начинает проходить, то есть вероятность того, что он действительно психогенный, особенно если вы уже исключили все другие причины. На самом деле существует 56 причин хронического кашля. Я вам сегодня рассказал о самых частых причинах, которые вызывают сухой кашель на уровне горла. Если вы прошли этот первый круг и проблема сохраняется, то конечно нужно разбираться и двигаться дальше. Кому нужна моя помощь, если вы в Москве, то вы можете записаться на прием ко мне в клинику. Вся информация на сайте храбров.рф. Ссылочки есть в описании и вот здесь вот сейчас появится. Если вы живете где-то в регионе, то возможно проведение онлайн консультаций. Информация также на сайте храбров.рф. Ну и собственно давайте уже я вам расскажу о тех способах лечения, да, то есть о тех, скажем так, лекарственных препаратах, народных средствах, которые вы можете использовать для лечения сухого кашля из горла. Прежде всего мы должны убрать воспалительный процесс, убрать раздражение и смягчить слизистую оболочку. Если горло часто болит, то... Очень высокая вероятность, что внутри лимфоидной ткани и на поверхности слизистой оболочки больше, чем нужно, вирусов и бактерий. Поэтому мы таким пациентам обязательно назначаем местные антисептики. Самые популярные это мироместин, хлоргексидин, фурацилин. Назначаем полоскание в среднем 3 раза в день. Если же горло болит редко, просто есть першение и кашель, то местные антисептики не обязательно применять, особенно если вы были на приеме у лор рача и он вам сказал, что в целом у вас горло достаточно хорошее, и в нем нет очагов хронического воспаления. С любыми проявлениями сухого кашля в горле мы назначаем смягчающее лечение. Если нет противопоказаний, если нет аллергии, то лучше всего помогают фитопрепараты. Самое главное, что вы должны понимать, что от лечения вы должны получать облегчение. Если наоборот кашель усиливается, усиливается першение, то значит этот препарат вам не подходит. И нужно применять что-то другое. Например, мы часто используем ромашку. Она обладает антисептическими свойствами. Кому-то очень хорошо горлышко увлажняет и смягчает, а кому-то наоборот сушит. Поэтому завариваем ромашку, начинаем ее пить, пласкать. Смягчает, чувствуете улучшение. Продолжаем это делать три раза в день. Если же, например, наоборот идет какой-то эффект сухости, то естественно это не подходит и мы пробуем следующее средство. Для сухого кашля часто мы назначаем липу. Можно ее заваривать как чай и просто пить. Очень любит принимать очень любим назначать шалфей, который можно также заваривать, либо использовать в постилках для рассасывания. Если кашель протекает прям с приступами и вы чувствуете, что горло прям спазмируется, то можно попробовать багульник. Он содержит много эфирных веществ и обладает таким расслабляющим действием. Также мы часто используем мяту, эвкалипт, который можно просто добавлять в чай. Или заваривать отдельно. Есть еще очень хорошее такое, мы его называем бабушкино средство. Это кипяченое молоко. Например, скипятили стакан молока, добавили туда столовую ложку сливочного масла, чайную ложку меда. Все это дело размешали и когда молоко уже остынет, станет теплым, маленькими глоточками это пьем. Хорошо это делать на ночь перед сном, очень хорошо смягчает, обволакивает слизистую оболочку. С подробными рецептами о тех препаратах, которые я вам сейчас говорил, вы можете ознакомиться в специальном видео, Вот здесь сейчас появится ссылочка, также будет ссылка в описании под этим роликом. На этом мы подробно останавливаться сейчас не будем. Если у вас есть противопоказания к использованию отваров трав, у вас есть аллергия на цветение, то мы часто назначаем препарат ОКИ, есть такой. Кетопрофен это местный противовоспалительный препарат. Он продается в форме для полоскания, мы можем им полоскать горло три раза в день, тем самым убирая раздражение, убирая воспалительный процесс. Обычно назначаем его до 5-7 дней. Опять же обязательно ознакомьтесь с инструкциями, имеются противопоказания. Если у вас есть компрессорный ингалятор, то обязательно поделайте ингаляции, потому что чем более влажная слизистая оболочка, горлышка, тем меньше кошлевой рефлекс. Для ингаляции мы используем или физраствор, или соленую минералочку, типа сентуки 17 или есентуки 4, боржоми и так далее, которая прям содержит много солей. Концентрация этих солей, она незначительная, она ни в коем случае не сушит слизистую оболочку, а наоборот смягчает. Часто задают такой вопрос. Но опять же все индивидуально. Если вы начали делать ингаляции и чувствуете, что что-то нарастает, значит они вам не подходят, отменяем. Что еще важно? Важно, что сухой кашель из горла часто бывает, например, в зимний период, когда влажность воздуха в помещениях низкая и просто сохнет слизистая оболочка. Поэтому следите, чтобы в ваших домах, если у вас есть сухой кашель из горла, чтобы температура была не больше 24 градусов Цельсия, а влажность не меньше 45%. Соответственно, температуру снижаем путем перекрытия батарей. Влажность повышаем с помощью увлажнителя. Идеально для этого подходит любой ультразвуковой увлажнитель. Вот это и есть основа лечения сухого кашля из горла. И если вам это не помогает, значит есть какая-то серьезная причина и какое-то постоянное заболевание, при котором этот кашель сохраняется. Поэтому смотрим первое видео. Да? То есть самый главный секрет лечения любого кашля – это определение причины. Если вы поняли и ваш лечащий врач понял, с чем связан кашель и вылечил эту болезнь, то все обязательно проходит. Лечитесь правильно и будьте здоровы! Ваш доктор Храбров.